Всем привет, ребята, с вами Нинджи, и сегодня видео у нас такое небольшое, это как бы, наверное, крик души э, будет, э, потому что э, меня понизили на два звания в CSGO, и это не из-за меня. Многих моих друзей также понизили, и э, последние игры были просто ужасными. Э, мне казалось, что со мной играют читеры, и я репортил просто, наверное, каждого, кто со мной играл. И теперь я все таки понимаю, что Вальф сделали что-то с ваком, они что-то проверяют, наверное, либо очень мало людей стало смотреть Overwatch. Так что же случилось с CSGO? Вот сегодня, точнее, вчера я заходил, и у меня было вот такое вот окошечко, жалоба на игрока. Я также же нажал «Подтвердить» сегодня я также зашел в ксго и репорт был отправлен и также пишет что еще один был забанен то есть уже двое было забанено и мне кажется это причина не в нас тех кого понижают а именно в подборе ну давайте загружу дело одно посмотрю у меня был беркут наверное на той неделе и сейчас я вам покажу мою статистику игр ваши матчи. До последнего времени ни одной игры не выиграно, то есть это я всего с другом выиграл, а все остальное было проиграно. То есть я не знаю, в чем проблема. Наверное, это вальвы что-то новое добавляют. Я не понимаю, для чего они добавили этот Идиотский револьвер, потому что Он вообще не нужен в ней Где классика, где CSGO, ребята Надо что-то с этим делать Вальвы портят игру И мне кажется, скоро это будет Подобие Point бланка Лучше бы они добавили 128 тикрейт А Нам как-то не по кайфу играть С 64 тикрейтом на официальных серверах, хотя бы в ММ они бы добавили 128 секрет, чтобы могли этих читеров просто наказывать но нет, вальвы что-то придумывают новое, добавляют какой-то идиотский револьвер, новые кейсы, скины давайте посмотрим Overwatch почему не было так долго видео, потому что я играл в доту я психанул, я продал все вещи, которые у меня были в КСГО, потому что я жестко подгорел после двух понижений, и я не знал, что сделать. И вот эти два окошка решили мою проблему. Я немного успокоился, что двое забанены чувака по моим репортам. Я очень этим доволен, в принципе. И думаю, что... Через неделю я где-то зайду, начну снова играть, и будет все нормально. Так, ребята, вот в чем проблема. У кого есть Overwatch, пожалуйста, смотрите его теперь почаще, потому что игроков нужно банить. Это они виноваты в том, что нас понижают, ребята. Э, я хотел подняться, я не знаю, хотя бы до Суприма, к, к Новому году, но. Я понизился до двух флашей и, скорее всего, даже до калаша с свинками, потому что у меня там две победы после того, как меня... Ой, две у два как меня понизили. И если я еще раз проиграю, то меня еще раз, скорее всего, понизят. И это будет калаш свинками. Эм, отличный будет просто. Тут у нас раунд. Я загрузил, кстати, Overwatch, посмотреть на всякий случай, что у нас случилось системой защиты и посмотрим как играет наш суспэкт давайте подсвечивание уберем а хотя нет оставлю подсвечивание чтобы было видно <свеч> ну да он что-то знает походу. уже не чекает ну чекнул ладно чекнул но хотя нет он знает <свеч> Это с закручиванием юспом выходить? Да ладно! Вы слышали звук этот? Добавили, что теперь, когда убиваешь голову, он звук добавляет или что? Он перетягивается, типа... Нет, там никого Ну, сейчас он... Сразу... Сразу чекнул знал наверное ну ладно выпрыг... подождал пока убьют <с> минус 3 великолепно ну, ладно будем до последнего защищать этого парня не будем его сразу но я лично ненавижу таких чуваков и я очень редко смотрю Overwatch потому что я сразу баню всех потому что мне кажется что это читы даже скиллованному чуваку я кидаю репорт, потому что я не знаю, вдруг он на самом деле лечится Вот ну, так. До профилактики ему не помешает. Боже. Миллиард раз перезарядился уже. Оба знает. Знает, что под ним прошли. Ну, что он будет делать? Опа, один что он отодвинулся. Это было гениально с его стороны. с мое второе имя. И что там нас? Ну давай, прострели. Красавчик вообще, просто. Ну это на пули зашел, конечно, парень сам. Виноват. АВП. Ну сейчас начнется... Читеры берут во втором, во втором раунде Уже в третьем, наверное, раунде АВП Это сто процентов, потому что Прифайр крутой был Причем он еще и в ящик стрельнул Видите? Капец А, сейчас <coughs> Вот это у него реакция, ребята У него нет реакции Я не понимаю, как он побивать. Да, конечно Да, прифайр великолепный просто ребят он ну вы сами все видите то есть это я могу спокойно перемотать дальше и не смотреть эту игру потому что это читы это реально читы потому что он прифарил с АВП. по АВП сразу все понятно читер это чувак или нет так вот у нас так серьезное решение помощи прицеливании нет Помощь в обнаружении есть, другие, возможно, есть. И мелкое нарушение, я вот это не знаю, не видел. Опубликуем. В общем, ребята, что я вам скажу, что нужно делать для того, чтобы КС не был таким, сейчас, как сейчас, убогим. Нужно смотреть чаще Overwatch. Это реально поможет. Сейчас, я так понимаю, много людей ушло из КСГ, потому что их понизили, как вот я... А вот читеры они остались. И они бустят сейчас. Такого не должно быть, ребят. Мы должны все собраться и смотреть Overwatch, потому что это реальная проблема КСГ. Либо вальвы, наверное, что-то придумывают к следующей обнове. На самом деле они не хотят ничего придумывать, им нужны только деньги. Как вот, например, прошлый мой open case. Это вообще был крутяк просто, что я выкинул полторы штуки и получил одно армейское. Вот так. Ладно, ребят, я вам сказал все, что я хотел. Это видео небольшой крик души. И чтобы вы поняли, в чем на самом проблема КСГО. Это не ваш, ну, не в вашем скеле дело. На самом деле это что-то с КСГО. Всем пока, ребят, с вами был Нинджа, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите новые видео, пока.